Ну, вот. Решу продемонстрировать. Уже вывертчена. Дальше некуда. Просто реально не щелкает. Ну, Сейчас вот чуть больше 200, да? Понаблюдаем, может быть. Видим, как он прыгает. То есть 210 или 200 это сейчас уже накручено на самом деле. Минимальная она. Ну вот сто не да. Ну вот видите, вот такую вот сейчас вот... Да, вот шести вот этого вот начинается <соединяющие> постоянно. Вопрос, если я изучу весь документ по вам. Ну, вот я все жду, сейчас <coughs> время от времени, оно возвращается в норму, а для того, что оно вот так уже накручено, это сильно. Через счет придется уменьшать напряжение. Но ну, все никак не возвращается. Всего, чтобы признать факт в вашей правомощности, потребуется проверка. Получается, не сложили, да? не Каким образом паспортированный? Так, ну, в общем, можете да, заметить, как она проезжает. Все дома вернется, показать, что бывает... Опять же, не повышенная, а в норме, что нужно трансформатор этот. Вернемся, ну да, трансформатор этот уменьшать напряжение. Так, ну уже больше трех минут, ладно, это будет неинтересно. В общем, все равно имейте понятие, теперь, я думаю, понимание. Так, теперь, да, теперь это уже начинается много. То есть возвращают именно в сеть. Нормальную напругу. Куда-то ее спиздили сначала. Вот этот я не трогал время. Вот примерно столько, минут пять прошло. Вот теперь вот возвращается терминово. Но по-прежнему вот эти прыжки по понижению все равно проис, производятся. И потом я буду, если чересчур, но буду убирать. А потом опять, возможно, повышать. И так вот, как дирджей на вот этом пульту примерно вот. С 6, иногда с 5 вот. до поздней ночи. Хотя и ночью бывают тоже жлюки. Ну, Но, в общем, это целенаправленно кто-то что-то включает. Не кто-то, а именно на электро энергосети в этой, кто-то страдает этой херню, Это не какие-то там, как мы туда намекали, типа там дырки, или кто-то как-то шутят. Электрики, ну я называю, шутят иногда, они это говорят, правда, что... А вот обогреваются люди. Вот, эти подключали, блин, все в снежном э, вентиляторы весь город, и все, и снежной не может, блин, э, угольный край... О, о, вот он сейчас, вот, да хера. Угольный край не может... Э, обеспечить с электростанциями, не может обеспечить городу-снежному энергию, столько, чтобы они могли вентиляторы включать и греться. Вот, ну, вот такая вот бредятина. <сёк> <сёк> вот, то есть это делается целенаправленно, это делается с помощью какой-то аппаратуры, это делается, ну, кем-то опять же, вручную или специально, по времени, может по таймерам какой-то срабатывает, ну, что-то что такое.